Магазин Мототек представляет вам квадроцикл Speed Gear Модель оснащена двигателем 125 кубов, двигатели порядка 11 сил, он воздушного охлаждения и горизонтально расположен. А также мотор верхневальный. Установлена коробка полуавтомат трехступенчатая, то есть три вперед и задняя. Спереди установлены длинноходные амортизаторы, Образные рычаги вот. и модель уже на шаровых идет а также установлены спереди на каждом колесе дисковые тормоза сзади установлен моноамортизатор и монотормоз который блокирует всю тормозов вынесены ручки на руль, то есть передние и задние тормоза. А вот это вот так. установлена фара, которая есть и ближний, и дальний свет. И уже стоит сзади стоп-сигнал. А также есть система безопасности, которая глушит двигатель. Квадрик очень легкий, на нем будет удобно ездить. И отличный пластик, он гнется, то есть это капрон, который поддается любым изгибам и всему прочему. А также установлена защита для двигателя.